между нашей школой, теперь я употребляю именно это слово, будет подписано соглашение о сотрудничестве. Я выражаю огромную благодарность всем тем, кто организовал в эти дни конференцию державинские чтения, которые начиная с 2015 года проходят в Казани, в Татарстане. Я выражаю благодарность... Ольга Ивановна, вам, Александр вам за ту поддержку системе общего образования, подчеркиваю, системе общего образования, которое мы видим и которое вы оказываете ежедневно, ежечасно. После приветственных слов и поздравлений состоялось открытие мемориальной доски Гавриилу Державину и возложение цветов к монументу. После торжественного открытия мероприятия первый проректор КФУ и директор Сокуровской школы имени Гавриила Державина подписали договор о сотрудничестве. Мы гордимся, что это наша земля Державинская. Дальше будет взаимодействие у нас с федеральным, Казанским федеральным университетом. Мы будем сотрудничать с профессорами, с профессорским составом. Казанского федерального университета. У нас в школе социально-экономический профиль. Шамилова, Владимир Нелюбин,